Сорт сверхострого перца Путла шоколад Это вот такой вот перчик Вот таких вот размеров Смотрите, какой красавец Размеры какие у него Этот перец относится к сверхострым сортам Острота такого перчика От 1 миллиона до миллион триста Это просто сверхурожайный сорт Высота такого кустика может достигать полтора метра Срок созревания от 100 до 120 дней. Такой вот пупырчатый, структура, Такая пупырчатая структура у этого перца. Такой перчик, если посадить его в цветочном горшке, он будет достигать где-то сантиметров 60 в высоту. Ну, в открытом грунте, я уже говорил, может достигать до полутора метров в высоту. Но это у себя на родине. Как бы У нас он такой высокий не будет расти ну, Может быть при идеальных условиях Где-то в теплицах Там конечно он может набрать такую высоту Это довольно высокоурожайный сорт Очень большое количество перчика у него Посмотрите на размеры этого перца вот он лежит у меня в руке Такой перчик Может достигать до 10 сантиметров длину Очень-очень крупный Сейчас мы взвесим его, такие вот перчинки. Давайте рассмотрим поближе его. Такой вот он весь пупырчатый, Такая у него рыхлая структура. Сейчас посмотрим вес. Вес одной перчинки 16, 16 грамм. Сейчас посмотрим какие другие, может потяжелее есть. Это 15 грамм, ну, где-то 15-16 грамм. Вот так перчик выглядит изнутри. Толщина его стенок где-то около двух миллиметров. Тоже видно там большое количество капсаицина. Он тоже шоколадного цвета изнутри. Такой вот красавец. Нижняя часть. Здесь лучше видно. Этот сорт я уже говорил многолетний, можно выращивать. Как в открытом грунте, так в теплицах, у себя на подоконнике в горшках. Очень крупные плоды. Так что можете получить большой урожай с одного кустика.